Я приветствую на своем канале, сейчас я нахожусь на, в своем аккаунте на игре goldtanks.vip goldtanks и я обещала показать, что делать с бонусным балансом. Вот у меня сейчас конкретно 11 рублей. Я нажимаю на собрать, собрать. Теперь обновляю страницу. И баланс отсюда. Я не собирала прибыль за последние 10 минут. Перешли, пошло сюда. А, это уже к тому, что второй раз я не могу нажать на «собрать». Я хочу сказать, что у меня уже были проблемы с, с этой игрой. Я даже писала поддержку, ответа я не получила. Ну а теперь смотрим на вывод. Вывести. Сейчас будем смотреть, выведет или не выведет. Все делаем на ваших глазах. Вывести. Видите? Не удалось выплатить. Попробуйте позже. У меня уже это было. Почему я делаю эти видео? Для того, чтобы люди, которые могут сейчас только заход будут заходить сюда, чтобы сюда не вкладывали деньги. У меня так уже один раз было, но потом мне деньги вывели. Вот теперь я сейчас попробую поставить не, э, не так, как здесь у меня стоит 14, а 13. Да, туда не получится. Ага. Оставить а тройку. Нет, три я не хочу. Я хочу. Четырнадцать тоже не ставить. Значит, ставим. Ставим сами. Я, например, поставлю 13. И выведет только 3, что ли? Ну, хотя бы давайте целую цифру поставим девять. Вот я поставила девятку. Вывести. Ну и что, вывели, не вывели. 20 рублей. И ничего больше. Как видите, сейчас посмотрим. Опять обновим. Как видите, ничего не изменилось. Так что будьте осторожны, пожалуйста. Я завтра попробую в это же время еще раз. Потому что тут получилось, что... Ну, хотя они не вывели. Еще раз вывести. Еще раз пробовать. Опять ошибка. Вполне возможно, что... Проект ушел в скам. Посмотрим. Может часа через два я еще раз э, сделаю вы, видео. И если выведу деньги, то я вам покажу, что я эти деньги вывела. А пока будьте осторожны. Как всегда, вам здоровья и больших доходов.